Всем привет! Это канал Дома Моря, Татьяна Алексей, и мы на лодке едем на остров. Наконец мы туда выбрались, чтобы проехать весь остров. Мы очень-очень соскучились и решили, что ну хватит уже чалиться на пляже, давайте покатаемся, потому что ведь на острове так много всего интересного. Поехали с нами. Добрались мы до острова всего за 40 минут на пароме. А паром ходит несколько раз в день и стоит всего лишь 30 батов. В общем, Калан недалеко от Паттайи, буквально 7 километров. Перед нами основной населенный пункт острова Калан, это деревня Набан, и основное паромное сообщение как раз через пирс Набан с этой деревней, это самая застроенная часть острова и центр всей местной жизни. для чего приезжают на остров, для того, чтобы покупаться в чистой воде, полежать на песочке, провести весь день на пляже. И вот эта деревушка Набан, она незаслуженно остается всегда без внимания. Я считаю, что если у вас есть минутка свободная, ну ладно, не минутка, может быть, часок, обязательно прогуляйтесь по этим улочкам, очень колоритное, очень атмосферное здесь место. Узенькие улочки, очень все уютно, много цветочков, много кафешек, в общем, вы не пожалеете. С этой стороны острова нет пляжей, зато здесь в деревне Набан большинство отелей интересных, многие достаточно необычные по дизайну. И вот, например, один из них сразу же бросается в глаза. Номера сделаны в виде машин. Что нашла? Смотри, кошкин дом. Котики. Построили. весь большую какую? Вольер для выгула. А, здесь тоже, смотри. Котики. Это точно самый настоящий кошкин дом. <coughs> Особенно по запаху. <coughs> весь дом принадлежит кошкам. Среди этих витиеватых улочек попадаются очень приятные кафешки, большие, и маленькие. Но больше всего их, конечно, на самом пирсе Набан. Недалеко от пирса, прямо напротив храмового комплекса, есть площадка, на которой вечером устраивают рынок еды и морепродуктов. И отсюда же отправляются тук-туки на различные пляжи Калана. В среднем поездка стоит 30-50 бат в человека в зависимости от направления. Для тех, у кого совершенно нет времени, есть вариант арендовать этого тук-тукера, и он вас прокатит по всему острову, покажет все пляжи, свозит на смотровую площадку, стоит это 1000 батов. Я думаю, для тех, кто не хочет ходить пешком, тратить время, отличный вариант, но есть еще один. И еще один вариант взять в аренду мотобайк. Мы нашли наиболее дешевый, стоит 200 бат. На весь день прокатная контора находится рядом вот с ближайшим 7-11, недалеко от пирса на ну и все, что вам потребуется в качестве депозита, это можно оставить у прокатчика свои водительские удостоверения тайские. Если же их нет, то тогда депозит в денежном эквиваленте, он уже вам назовет цифру. Все байки здесь Honda Click, и арендодатель заверил, что этот клик нас вытянет в любые горки острова Калан. Ты готова? Да. Хорошо, что каску не надо хотя бы. Не жарко голове. И первая наша остановка – это, конечно же, пляж Тавен. Почему? Конечно же, потому что пляж, во-первых, самый длинный, один километр у него длина. Во-вторых, здесь самая развитая инфраструктура. А в-третьих, он ну, самый оживленный, сюда в обыкновенный день, в субботу, воскресенье, может приезжать до 5000 человек за раз. Почему? Потому что у пляжа свой собственный пирс. Кем этот пляж хорош? Ну, во-первых, тем, что пришел с парома и сразу же ты на белом песочке. То есть это самый короткий, и самый дешевый путь, чтобы добраться до острова. 30 батов на паром, и вот тебе лазурная вода, белый песочек, масса шезлонгов, много кафе, туалетов. То есть очень-очень все удобно. В чем неудобство? В том, что всегда много людей. Пляж самый большой. Сюда из-за того, что дешево и быстро добраться, естественно, людей сюда приезжает самостоятельно много и привозит сюда много групп. Если пройти или проехать весь пляж Тавен, то за мысом будет еще один небольшой уютный пляж, и на него ведет вот как раз эта бетонная дорога. Этот пляж называется Тон он совсем крошечный, тут буквально 200 метров бухточки и дороги сюда никакой нет, только можно добраться через соседний пляж или же, говорят, какая-то тропинка в джунглях. Когда-то, я помню, мы сюда приходили, здесь было буквально несколько шезлонгов и одна кафешка, а сейчас так много всего настроилось и здесь даже построили специальные декорации бесплатно, чтобы привлекать туристов, чтобы все приходили и бесплатно фотографировались. Ну, а с другой стороны пляжа Тавен рядом с пирсом есть еще один небольшой такой красивый удиненный пляжик. Но на самом деле мы всегда приезжали на пароме сразу же бежали туда на шезлонги и никогда не ходили направо. Но сейчас с удовольствием посмотрим. Знаете почему? Я увидела там какие-то классные круглые домики. С этой стороны пляж также оформлен под различные фотозоны. Красота. Здесь также сказывается бум бич-клабов, да, захвативших и потаю. Теперь и Калан. Здесь вообще клево. Разнообразие и качество блюд теперь отходит на второй план. Главное, чтобы было где красиво посидеть и пофотографироваться. Смотрите, какие чудесные, необычные места для... Столики. Столики для, для завтраков, обедов или ужинов, я уж не знаю. Это потому что в Таиланде в домах тайцев отсутствуют ванны, у них же только душ. А, то есть это экзотика? Это лакшери VIP, да, это <laughs> посидеть в ванной. Я знаю, на Пхукете есть хрюшка на каком-то пляже. Теперь у нас тоже есть хрюшки на пляже. Выкопались. Лё, лё, хорошая свинюшка. Ой, какой хорошая, хорошая. Ой, усыпила свинюшку. Лё, усыпила свинюшку. Мы дошли до этих шариков-куполов, которые мне понравились издалека, но никого здесь вообще нет. Ни людей, ни обслуживающего персонала. Все как-то так закрыто. Может, только выходные работают? Ну, да, сегодня действительно будний день. Кстати, на прошлые выходные сюда приехало 10 тысяч человек, говорит. Да, да, за два дня это очень много. в да, будние дни вот ну никого. Баунти. Здесь с краю еще одно симпатичное кафе с видом на море. Какое класснющее место вообще. Мы почему всегда ходили налево и загорали в толпе индусов и китайцев, когда направо было такое классное место. Вот под носом всегда самое лучшее. Теперь сюда будем ездить? Да. К свинюшкам? Да. Свинячий патруль. Привет, привет, привет, привет, привет. Какой хороший свин. из пляжа Тавен, ну, можно ехать в обратную сторону, а есть дорожка прямо, и на ней написано Danger Road. Все, поехали. Опасности. Опасности. Да, нас нас И вот по этой дороге тук и не ездят. Тут вообще на Калане дороги делятся как раз таки на два типа. Там, где ездят машины, ну тук туки местные, там трактора и так далее. Различная грузовая техника. И вот такие вот маленькие тропинки в разных уголках острова, по которым можно передвигаться только лишь на мотобайках. Правда, не всегда они э, безопасные. А некоторые вообще заканчиваются ничем в джунглях просто, но зато они интересные и веселые. Колоновские горки. И это как раз короткий путь, по которому можно доехать на байке от Тавена э, до, до Иптьена. пляж Тьен. От остановки, где вас высадит тук-тук или где вы оставляете свой мотобайк, нужно пройтись пешочком до самого пляжа по самой, наверное, экстремальной дороге, по самому ненадежному мостику. Я помню еще времена, когда здесь были перила. Но теперь перил нет, и если вам навстречу идет толпа туристов, то, конечно, мостик на самом деле становится экстремальным. Еще я помню, у них было объявление, они собирали пожертвования на то, чтобы восстановить эту дорогу, но, видимо, не указали, куда жертвовать деньги, поэтому до сих пор дороги нет. Ну, точнее, дорога есть, нет перил. Рита? Ага. это кактус с автографами. Я думаю, почему около него все останавливаются? Где тут здесь был Вася? Нету. Зато есть Томск 2020. Видимо, подвесные потолки, я не знаю. Реклама. Чаще всего на пляж Тьен приезжают в составе организованной экскурсии на скоростных лодках и высаживаются прямо сразу же к пляжу. Что здесь особенного на этом пляже? То, что деревья очень близко растут возле воды, от а деревьев много тени, и это добавляет определенного шарма к пляжу. А еще новая модная тема – это прозрачные лодки, чтобы можно было через прозрачное дно разглядывать рыбу а рыбы, чтобы могли разглядывать вас. Если нам нравится разглядывать рыб, то я не уверен, нравится ли рыбам разглядывать то, что они видят. преимущество этого пляжа, то, что здесь очень много деревьев, и в тени этих деревьев можно лежать на своей циновке, на своем полотенце и не платить за шезлонг. Какие недостатки я вижу прямо сейчас, то, что мы переехали на другую часть острова, и здесь больше волна, и при входе в море есть небольшие камушки. Пляж самый, один из самых тоже популярных пляжей. Выход на него через многочисленные рестораны. Также есть зона с шезлонгами и зона без шезлонгов, где можно подлежать на своих ценовках. Чем он знаменит? Во-первых, тем, что здесь есть здание в виде ската. Что это такое? Это был проект одной из предыдущих администраций Патаи. Кстати, халан относится к Паттайе, к мэри Патаи. Проект по получению альтернативной энергии. Во-первых, в этом здании, у него на крышу были солнечные панели, сейчас их поснимали, плюс ко всему там аккумулировалась энергия с группы ветряков, установленных здесь же недалеко на горе. Сейчас этот проект закрыт, потому как он наткнулся на взаимное непонимание со стороны мэрии и местных жителей Колана. Жители Калана думали, что это для них будет бесплатное электричество, но, как оказалось, данный проект должен был снабжать офисы мэрии Патаи. а на Калане всего лишь несколько улиц, ну, уличные вот эти столбы, фонари. При том, что были выделены средства на возведение этого объекта, они не были выделены на его обслуживание. И логично, что данный проект завершил свое существование через два года. Сейчас выглядит вот так вот неприглядно. Здесь есть ветряки, значит, это самая ветреная сторона. И, скорее всего, вот эта волна, что сегодня, она всегда, наверное, здесь такая сильная от ветра. И камушков намного больше. Камушки мне не нравятся. Но я знаю, что этот пляж любим многими просто потому, что он тоже большой, красивый, живописный, много красивых кафе. А я вот там за тобой увидела смотровую площадку рядом со скатом. Пойдем? Давай. Следующий пляж, куда мы едем, называется Нуал Бич. И чтобы до него добраться, мы вернулись обратно в деревню на бан, потому что на этот пляж идет отдельная дорога через весь остров. Пляж Нуал, самая южная часть Кораллового острова. Небольшая уютная бухта, несколько кафе, есть шезлонги. Но чем еще интересен, то что здесь можно встретить обезьянок. И по-другому этот пляж называют обезьяней. Манки-бич. Если пройти по пляжу налево до самого конца, то здесь как раз на скалах и можно иногда встретить обезьян. Но, видимо, сейчас то ли не сезон, то ли прилив, но обезьян нет совсем. Информация устарела. Скорее всего, обезьяны нашли более где-то сытное место и мигрировали. Ну да, ковид тоже на них сказал, что туристов уже не было, некому было кормить. А нужно было вот так вот пошуршать, и они сразу прибегали. И собаки, и обезьяны все прибегали, а сейчас никого нет. Единственное, что отличает этот пляж от всех, обезьян тут как раз и не оказалось. С другой стороны, я даже не знаю, зачем еще на этот пляж можно ехать, потому как он дальше всех и более самый странный из всех. Здесь был раньше, вроде как говорят, неплохой отель Calan Resort, да, по имени острова он назывался. Его снесли, на его месте хотели построить там намного больше отель, расчислили даже под него территорию и местный совет жителей, Заблокировал эту идею, не знаю, в общем, они как всегда встряли голосовали против Сказали, наш остров, да Нет. В общем, в общем, не состоялся отель Зато кругом вот такие вот поля симпатичные Дед какие-то лопухи собирает Что Ты это? Знаешь, как в России Борщевик, да? Ну и следующий наш пляж вообще через весь тоже город А, город, через весь остров Через деревню на Бантрым с одного конца на другой все, не знаю сколько, в Калане 5 километров максимальная длина. Сам, в самом длинном месте 4, но все 4 километра, с края до края. Ну что, здесь мы вообще впервые. Если на всех предыдущих пляжах мы были хотя бы по одному разу, хотя бы видели издалека, то сюда мы добрались впервые. Пляж называется тай -Яй. Ну, красота. Очень уютный, уединенный пляж, И именно мимо него мы проплываем. Когда плывем на пирс Тавен. Ну что, это самый необитаемый пляж, здесь вот буквально одна кафешка, несколько шезлонгов у этого кафе. И я очень рада, что мы здесь закончили а, нашу инспекцию по пляжам острова Калан. За 15 лет впервые мы проехали все пляжи еще и в один день, представляете? Я очень рада, что мы здесь закончили, потому что здесь очень классный песок, мягкий, белый, пушистый, никаких камней, спокойное море, никакой волны. Все, как я люблю, а это значит, мы здесь себя наградим и пойдем купаться. Отлично, ты знаешь, Слупаюсь как я очень редко хожу куда-нибудь купаться, вот, и сегодня, прям, после всего этого нашего дня, конечно же, вообще, самый кайф, и место хорошее, комфортное, и такое, атмосфера здесь очень приятная. Романтик. Спасибо, дорогая, замечательный был сегодня день, а, кстати, давайте поздравим за одну Таню, у нас сегодня она дебютировала как оператор в нашем видео, ряд кадров снято ей, вот, за что и большое спасибо, по-моему, все отлично получается. Вот, ну и надеюсь вам понравилось это видео про Калан. Мы за вас, за всех покупались, как обещали, даже больше. Мы можем за вас бросить монетку. У меня с собой есть монетка, смотрите. Ого. Ого, давай. 10 бат. Нормально. Давай, я бросаю. Бросай. По традиции бросаю я. Раз, два, три. Чтоб все прилетели в Таиланд и прибыли на Калан в эту бухточку. О, лепешечка. Все, все, пускай Калан. Но на этом не все. Это были только пляжи Калан, а на острове еще очень много потайных уголков, которые мы обязательно приедем и разведаем. Разведаем следующих наших видео. Подпишитесь, следите за выходом новых видео и, пожалуйста, оставьте комментарий, какой из пляжей Калана вам нравится больше всего и почему. На этом все. Пока!